Наш мозг не хочет работать ни на каких условиях, потому что это продукт биологической эволюции. То есть, когда мы спокойные, и тихие лежим с бутербродом на диване и смотрим там, телеканал «Звезда», значит, спокойно, с удовольствием изучая, как там ездили танки 70 лет назад, в этот момент наш мозг работает примерно на 10%. А э, если вдруг у нас что-то засвербелое, нам потребовалось решать какую-то домашнюю, бытовую, семейную или там рабочую проблему, и решать напряженные быстро, то мозг включается и начинает потреблять до 25% энергии. То есть имеется все, что мы вдохнули, съели и выпили, идет на 25%, от этого идет на содержание мозга. А масса -то 1 ⁇ это 1,5% от массы тела. В результате вот этого простенького сравнения становится понятно, что мозг любым способом, любыми приемами старается избежать расходов энергии. У нас за плечами много миллионов лет эволюции, а человеческая социальная жизнь в достатке, она мизерная, и мы инстинктивно не верим в то, что завтра будет колбаса, поэтому все им переедаем. На ночь особенно. На одноедствие Бог его знает, что там в обезьяне будет будущее. Можно умереть с голодухи. И именно поэтому наш мозг всеми силами пытается не расходовать драгоценную до организма обезьяны, энергию. Ну, не было таких сытых времен никогда. А по возможности не думать. Если есть возможность не думать, то мозг тут же получает внутренние наркотики. Почему, в том числе, западные угу. зрители так хорошо глотают знакомые? Да потому что им раз, показывают знакомую картинку. Они говорят, ну мы так, в общем, с детства считали. Вы высказали очень печальную мысль, с которой я рискну не согласиться. То есть... Кошка, попавшая в незнакомое место, будет ходить и обнюхивать все углы. Она понимает, что это способ выживания. Ей надо знать путь к убежище. Я, попавший в библиотеку, буду снимать книжки и рассматривать их корешки Страсть к познанию, тяга к познанию – это такой же, такой же инстинкт человека, homo sapiens, как у кошки, которая изучает новое пространство. Кроме того, существует такое понятие, как радость познания, и нет более высокой радости, чем это. Не согласна. Это надо сначала научить этим пользоваться и попробовать. Если вы принудительно не научите человека это, получать от этого удовольствия, ничего не получится. Потому что мы знаем тысячи поколений рантье, в той же упомянутой сегодня Англии. Там же очень много людей вообще не работало никогда и работать не будет. Они живут на пособии уже несколько поколений. И чего-то из их среды не лезет на радости познания, Количество освобожденных музыкантов, художников, что-то не заводится. Почему? Потому что маловато будет, кроме э, инстинктивной радости познания. Познание, вы понимаете, вы сняли одну книжку. Ну, отлично, сняли другую, а в третьей, а третью книжку в лабзал больной там сибирской язвы. И ваша радость познания на этом закончится. Или сверху свалится на вас крыса размером с кота, и вот будет вам познание. Поэтому сапиенсы не очень любят лезть туда, где радость познания совмещена с опасностью. А вот радость познания устриц нового сорта под коньяк, это пожалуйста, а вот наоборот рискованно. Есть один литератор, ну, скорее, журналист, который переписывает от руки Толстого, Чехова, Бунина. Утверждает, после этого я пишу лучше и с большей долей ответственности. Но надо обязательно это делать от руки. Какой процесс происходит Понял, в его да. мозгу, когда он переписывает Понял. шедевры? Да. Он правильно делает. Молодец. Могу сказать, что да, действительно, на мозг это влияет. Потому что у нас, когда мы читаем глазами, у нас пользуется в основном собственная память и зрительное восприятие. Мы пытаемся образами наградить те символы, которые видим. А когда он переписывает, сюда включается колоссальная часть мозга. Треть нашего мозга занята моторными... Моторном управлении. Мелкой да. моторикой, причем лобная область, огромная там в несколько полей, которые координируют движение руки. И поэтому он молодец, потому что он запоминает обороты, подключая новые поля мозга, кроме зрительных, которые у простого читателя в метро оказываются не задействованы. Вы хотите сказать, что женщина, которая умеет вышивать бисером, — Умнее, талантливее и интеллектуально одареннее, чем женщина, доктор наук, которые читают лекцию о сюрреализме. — Я думаю, что если на бисером вышед, вышед лекцию про сюрреализм, то она будет точно умнее. Надо уравнять их условия, понимаете? Потому что одно дело, наслушанная женщина, которая в жизни не нарисовала ни одной картины, и потом их рассказывает о них, это вызывает известные сомнения. А другое, если настоящий художник... И при этом владеющий этим всем будет рассказывать, будет иметь те же самые знания То есть их надо поставить в равные условия И та, которая просто читает книжки, их пересказывает Будет всегда хуже той, которая читает те же книжки Еще занимается мелкой моторией У Камина надо обязательно работать, иначе мозг окажется обделенным. Вы утратите часть своего мозга Объясню, почему Есть физиологические законы, я ничего не придумываю Дело в том, что нас, наш мозг достаточно подлый орган. Он работает, в нем работают только те области, которые вам в данный момент нужны. Угу. Зрение только затылочное 17-18-19 поле. Значит, если вы глазами питаетесь, ну, смотрите телевизор. Если вы занимаетесь физкультурой, да, там, ну, вы занимаетесь теннисом с целью поддержания здоровья, да, но у вас и будут моторные области нагружаться. Но там будет крово кровообращение, а в ассоциативных-то не будет ничего, там склероз раньше наступит. Если вы думать не будете. То есть человеческий мозг можно сохранить до старости в нормальном состоянии тогда, когда будут очень разные виды деятельности: интеллектуальные, физические, и движение, и тонкая моторика, и зрительные ощущения, и слуховые. Потому что мозг, если что-то не задействовал в нем, чтобы энергию не тратить, он эти, ну так проще говоря, меньше кровоснабжает. Значит, там раньше склероз наступит. Да, прекрасный физкультурник, в прекрасном состоянии, отличный мальчик, отличная девочка, там, в 70 лет. Но при этом в голове уже много склеротических очагов, которые не позволяют с ними разговаривать. Какая же это чем мозг, если им правильно управлять? Да, конечно, я вам приведу пример даже. В своей последней книжке про гениальность, изменчивость и гениальность я привел специально анатомический препарат из знаменитого русского профессора Гинца. 30-х годов. Два препарата очень интересных. Не самого мозга, а его кровеносной системы. Он взял извозчика и аккуратно распрепарировал сосуды головного мозга. И взял профессора Некрасова, известного профессора математика, и его мозг. Ну, он скончался, значит, из его мозга извлекли кровеносную систему и разложили. И сравнили. Так вот, речь идет о разнице не на проценты, а речь идет о разнице на порядке. У профессора сохранные кровеносные сосуды, которые позволяют мозгу работать нормально, примерно там в 30-40 раз, лучше, чем у извозчика, который только это заливал заворотник и водил свою кобылу. Вот так. Загадкой остается процесс запоминания и вообще память как таковой. Нет, никакой загадки. Uh, нет, здесь никакой нет. загадки. Объясните мне одну вещь, вот просто на конкретном примере. Я проходил мимо ларка, бросил взгляд и запечатлел фразу. Александр Буйнов пришел на презентацию в оранжевых носках. Прошло 17 лет. Буйнов давно уже выбросил свои носки в мусоропровод. Почему я помню эту, эту чушь? Почему мой, мой мозг забит шелухой, спамом? И я не могу это вычистить. С удовольствием объясню. Объясните. Да, это все очень просто. Примитивные проблемы, которые, собственно говоря, благодаря которой все, что показывают по телевизору, запоминаются очень своеобразным способом. У нас есть два вида памяти. Они, оба эти виды памяти, являют, имеют не словесное объяснение, а физическую основу. То есть каждая нервная клетка, представляющая собой, у нас их ток в коре 11 миллиардов, имеет отростки. Эти отростки образуют от 100 тысяч до миллиона связей. Каждый такой контакт, который называется синапс, чьи по нему проходит непрерывный сигнал. Пока этот сигнал проходит, память работает. Стоит человека э, инактивировать на 6-7 минут, начнут безвозвратные потери памяти. Так вот, вот эти синапсы всю жизнь образуются случайно по времени и разрушаются. Каждый день у каждого нейрона из 11 миллиардов коре примерно 3-4 синапса но в тот момент, когда они образуются, вы не знаете. И если они образуются в момент, когда вы увидели носки Буйнова, это у вас перейдет долговременную память навсегда, и пока эти синапсы не будут разрушены, они, вы будете помнить. Если вы будете с этим бороться, то у вас на этом еще образуются новые синапсы, эта память будет будет копироваться, копировать носки так и останутся на всю жизнь. Вот в чем дело. Потому что момент образования этих связей, которые представляют собой долговременную память, случайны. Вы проходите, вы всю жизнь там сидели, учили китайский язык, ничего не получается. Эти тараканы не запоминаются. Вы пошли на кухню, там какой-нибудь сериал, там какие у тебя губы, какие у тебя глаза. И вот эту чушь вы запомнили на всю жизнь. А уж синапс образовался именно в этот момент.